Доброе утро, ну что, сегодня у нас крайний день в Чехии, или последний, кому как, выселяемся из отеля и едем в городок Аламоутс, там у нас есть небольшие планы, посмотрим, что из этого получится, и потом уже вечером будем в Вене, покажем вам все, что снимем. В общем, приехали мы ну, в какую-то деревушку, очень маленькая, очень такая, прямо вымершая, никого нет, ни машин, ни людей, никого. Я хочу прокатиться на самой большой бобслейной трассе, всесезонной. Ни разу не катался на бобслее, но ну, знаете, да, бобслей, когда санки разгоняешь из с горки едешь. Бобслей – это когда несколько человек, когда один человек – это скелетон называется. Сейчас э, нашли место. В Чехии, на самом деле, много бобслейных трасс. Но вот нашли место, которое от нас недалеко было по пути. Сейчас поедем, попробуем вообще, как это, как это будет. слейная трасса сейчас нас научиться кататься на бобе очень прикольно. на миш подержи флаг Если видишь можно кататься по очереди но один боб на двоих сейчас первая поедет юля с мишкой а потом поеду я один Поехали. <свы> <свы> уже, уже пищат. <свы> Достаточно быстро. Рассказывай, как? Так было страшно. Страшно? Да. Вот так я же поверну и, и так, видишь, и, и мимо лошадок. Класс. Мама, больше тебя боялась или ты больше боялся? Больше боялся. Ты больше, чем мама боялся? Да. А кто кричал громче всех? Я. Ты? Но ну, тебе понравилось? Ну да. Классно? Да. Вырастешь, станешь бапселеистом? Давай, как самолет, как летчики летим. Куда ты убавь? Куда ты убавляй? Куда ты убавь, это мне неудобно? Давай. Была, Фу. Фу. мы сделали это. Теперь мы официально бобслеисты. Два поколения бобслеистов. Мы за эту гонку ни разу не нажали тормоз. Вот Миша как нажал, отпустить тормоз. Так мы всю гонку ехали без тормоза. Это было прикольно. Иногда даже было страшно, что мы вылетим, потому что там на поворотах вот так. Очень круто. Миша, тебе понравилось? Да. Ребенку понравилось. Тебе, Юль, понравилось? Да. Юлю понравилось. Все, теперь мы официальная семья попслив. <музыка> в эту поездку по Европе так получается, что я чувствую себя как пастух. Где-то в Швейцарии или в Австрии, не знаю, потому что питаюсь только сыром вот у меня вот все время есть маленький кусочек камамбера вот ну кусок кругляш, кругляш такой стоит 1 евро вот я его ем и хлеб там багет или какие-то булочки это мой рацион в течение дня но ну, вечером где-нибудь в ресторане посидим но ну, вечером там вина можно выпить но вообще в принципе еду всю дорогу ем этот сыр ем хлеб и все, и водичку пью. У меня, в общем-то, такое представление о пастухах, о европейских, которые, знаете, там, ушел на неделю, взял с собой две головки сыра, хлеба, несколько лепешек, и все, и пошел пасти овец. Конечно, если среди вас есть пастухи, напишите в комментариях, может быть, я себе неправильно представляю эту профессию, но... Пастухи из Швейцарии или Астрия. Да, да, пастухи из Европы, имею в виду. Вот, может быть, я просто неправильно представляю всю эту профессию и слишком ее идеализируем. Ну, вы напишите, если что, профессии. Все. Дорога кончилась, пещеры не начались, так что не получилось с пещерами. У вас также происходит? Как только вы оказываетесь в каких-нибудь пекулях, сразу кончается бензин. Или это у меня вот только вот такого удачи такая? Еду, все время заправляюсь, пол бака я заправился, лампочка не загорается никогда. Тут Приехали в Пикуля, все, сейчас лампочка загорится. Что такое? Ну, просто не первый раз уже, постоянно такая фигня. Но я, правда, ни разу не вставал, в Мексике один раз встал без бензина. Но там реально очень долгий был прогон по автобану. Там, наверное, на километров мы сто ехали, не было ни одной заправки. Из тех 15 минут, что я гуляю по Вене, я для себя сделал такой вот очень интернациональный город. Город достаточно динамичный. И город достаточно современный. То есть он точно не производит впечатление сонного города. И люди, которые ходят кругом, они не все туристы. То есть, есть арабы азиаты, есть э, белые. И они не выглядят как туристы. Они выглядят как э, местные жители. И много молодежи. Это тоже, конечно же, очень важно. Вот такое впечатление, первое впечатление о Вене у меня сложилось. Сейчас просто гуляем немножко по центру города, смотрим, что вообще, что вообще тут происходит, что вообще тут делают люди, как кипит жизнь, пока просто смотрим. прокатимся смотри ка маленький лимузинчик старинный на лошадях много я катаюсь на старых машинах не везде сейчас с лишним водителем поедем неплохой шанс посмотреть город на электромобиле едем взяли маленькую экскурсию на полчасика он нас прокатит сейчас по старому городу старый город в принципе маленький тут все быстро происходит. Сейчас он проедет там, где на обычных машинах проехать нельзя. Ребята, вы, наверное, ждали от меня, что я буду ехать по Вене и рассказывать вам. Посмотрите налево, посмотрите направо. Я ненавижу такие экскурсии сам. И стараюсь никогда такие экскурсии не делать э, сам. Потому что, когда вы приезжаете в город, вам эта информация, она лишняя. В каком году был построен какой памятник, в каком году был построен эти часы или этот дом. Просто смотрите, любуйтесь красотой. Вы гуляете, вы можете зайти в кафешку и посидеть, покушать и просто посмотреть на городскую суету. Но это мое мнение. Когда я прихожу в новый город, если я хочу что-то узнать о нем, я всегда это загуглю. Если что-то интересное захочу знать, я это загуглю, узнаю. Но... А так когда я посещаю новый город, мне хочется почувствовать его ритм, почувствовать его энергию, увидеть людей, которые в нем живут, понять, чем они живут, что для них важно, что для них интересно. Вот это вот для меня увидеть город, почувствовать город. А узнать, в каком году был построен памятник или часы, это вторично, это не так, не так прикольно. Это, это, конечно, интересно, это очень сильно зависит от экскурсовода. И здесь экскурсовод играет главную роль. Если вам экскурсовод просто говорит даты, постройки, там основания, кто построил и так далее, то это одно. А если он дает вам какие-то интересные... А, знания, которые вы не можете подчеркнуть самостоятельно, это совсем другое. И поэтому найти экскурсовода по городу именно – это на вес золота. Вот мы проезжаем дом, в котором Моцарт жил, когда ему было 6 лет. Он здесь сюда переехал с родителями. Церковь девяти ангелов. Видите, девять ангелов на крыше. 1668. И вот эта статуя, статуя Марии, Святой Марии. 1668 год постройки. Это все можно узнать. Это все с одной стороны интересно, но с другой стороны нет. Кардинально отличается от Праги. каких-то, не знаю, там 2 три часа езды. Разные страны, разные миры. Прага суетная, мощная активная прага качает здесь все размерено но не сонно здесь никто не спит. императорский дворец здесь живет президент австрии сейчас а справа парламент австрийский сидит. А ah, вот здесь через дорогу живет канцлер, канцлер Австрии. Ну, или премьер-министр по-нашему. Да, да. Императорский дворец. Объехали его с другой стороны. Испанские скульптуры, водопады, ой, не, водопады, фонтаны. Безусловно, по... Любому городу, который мы посетили, можно гулять не один день. У нас задача этой поездки не было изучить досконально каждый город или каждую страну. Мы хотели просто проехать разные страны, в которых еще не были, составить в них какое-то впечатление, чтобы на... чтобы в будущем приехать в них и посмотреть более детально. Но как можно посмотреть Прагу за один день или как можно посмотреть вену за три часа это невозможно мы просто сделали такую разведку небольшую Все, наша небольшая поездка закончилась теперь пойдем погуляем еще давай руку тигр Thank you. Thank you. Я хожу, смотрю на хот-доги, на австрийские сосиски, которые делают в Австрии по специальной технологии из австрийских чего-то там. Не знаю, чего там. Сейчас пойдем посмотрим. Так, что у нас тут есть? Ага. Четыре вида сосисок. Стоят 4 евро за хот-дог. Я хочу венские сосиски, венские вафли, венский шоколад, венскую оперу и венскую… Венский вальс. И венский вальс, да. Наверное, так. Будет лучше всего. Hello. You speak English? English, Italian, Spanish, Russian. Russian? Super. С сирием, без сира, острое, белое, С без сира, белое. Что хотите? С сирием, меня сира, Сереж, да. нарезать или булку? Булку. Сколько филигурчица? Что лучше, что советую тебе? Горчица, то и то. Чу-чу. Давай. Сколько? Четыре угу. пятьдесят. Спасибо. Спасибо. Внутри расплавленный сыр, и он очень горячий. На самом деле, когда приезжаю в новую страну, в новое место. Хочу пробовать себе национальное блюдо, национальную кухню. И иногда, ну, как правило, это в ресторане же, правильно? Где мы еще? Мы же сами не готовим. И официант приходит, и я говорю, вот что хочешь, то и неси. И он мне, как правило, приносит самое-самое местное. То есть чаще всего мы выбираем что-нибудь на свой вкус. Там, знаете, там мясо вареное, жареное, там пюре. Или еще что-то, рис, какой-то там специально приготовленный. я стараюсь говорить, вот прям вот что вот хочешь, то и неси. Это может быть невкусно, это может быть специфично, это может быть а, не тот чего ты ожидал. Но это прям вот самое местное, чего вот местные едят, любят. Вот это вот оно. Сисиско с сыром внутри для меня не совсем ну, мое любимое. Но у меня есть представление о том, что они любят, что они едят. В Венскую оперу не попал, хоть послушаю. Последний отель нашего путешествия, мы в Братиславе, Словакия. Почему мы в Братиславе? Ну, мы прилетели и улетаем из Братиславы, билет стоит э, дешевле всего. Из Москвы до Братислава билет стоит с 7,5 или 8 тысяч рублей туда-обратно. Поэтому от Братиславы до Вены ехать тут километров 70, наверное, полчаса мы ехали, ограничение 130. Так что, в принципе, э, имеет смысл так вот, например, едете в Чехию, там, до Чехии 3 часа езды. Почему бы в Чехию берется 15 тысяч, в Братиславу 7 тысяч? Почему бы не сэкономить, не взять тачку еще дешевле? И сэкономить уже денег. Добрый день. Ну что, вот наш последний отель Holiday Inn, Братислава. Прошло 10 дней. 10 дней с момента, как мы сюда прилетели, в Братиславу. Проехали по всей Европе. Ну, как по всей. Посетили 6 стран, 3000 километров всего лишь проехали, сделали, постарались сделать интересные вещи для вас. Это немало, но это и немного. Конечно, кто-то из вас проезжал больше, кто проезжал меньше. Но тем не менее, для нас это был первый подобный опыт путешествия по Европе, потому что как-то... Раньше было такое впечатление, но и сейчас осталась. Европа немного скучновата, здесь нет вот этого экшена, движухи, драйва, как в Америке, или как в Латинской Америке, или в Азии. Европа очень размеренная, конечно же. Ну и честно говоря, за эти 10 дней, что мы здесь, мне уже успела Европа немножко поднадоесть, немножко устал. Несмотря на то, что дни были достаточно насыщенные в плане эмоций и впечатлений. Вот мы покупали вино, вам видите, и вам тоже, и шварц... шварценеггерское вино подарили. Две бутылки вина, это австрийское вино, это вино испанское, вроде бы мы купили его в Германии, да. За 10 дней вчетвером две бутылки вина даже не осилили. Вот сидим, допиваем. Собираемся в аэропорт, последние приготовление. Сейчас поедем по магазинам, купим немножко сувениров и все, вылетаем домой. Ну что, мы собираемся или нет? Давайте уже быстрее, пора выходить. Что? Да. Ну что, закончилось наше путешествие по Европе. Выезжаем, едем домой. Полдня по Братиславе и мы летим домой. крепость в центре братиславы с которой началось развитие вообще города вот такой вот замок крепость как это назвать не знаю стояла раньше в центре города К Святополку, который основал этот город, Братиславу. Вот его годы жизни, 846-894 года. И здесь лежит внизу веночек с российским флагом. То есть это, видимо, посольство России клало время, там, не знаю, дня рождения или еще что-то. Это венок. Ну как интересно. Вообще мы видели в Чехии, в Словакии, в Австрии памятники советским солдатам э, с венками, с цветами достаточно много. Ну вообще в принципе архитектура в Братиславе достаточно такая советская, очень много построек советского типа зданий, гостиниц, государственных учреждений. Стреляй в них! А у нас, они в нас стреляют уже! Давай, тоже в них стреляй! Тут, тут, тут, тут, тут. Все, кажется, мы всех победили! Если еще один остался! Вон он! <свечу> Нет! Все, это был последний, пошли! Нет, еще один был! Еще один! Мы защитили этот город от врагов! Мы супергерои, да? Да! Дай пять! Дай пять, давай! дворе этого дворца братиславского града здесь небольшой сад где растут цветы даже вон гранаты никогда не видел как гранаты растут они такие маленькие вот такие прикольно интересно где гранаты а вон где фотографируют туристы самых дешевых европейских стран, которые мы посетили. Вот вам пример. Ну, овощи, фрукты в принципе такие, недешевые. Ну, яблоки там 2,50 евро за килограмм. Сока. 170 рублей. Это био, наверное, бывает обычное? Я, Я не знаю. знаю. Это био бывает да, обычное, что 100 кубового. Бананы био стоят вот... Э, Пойдем обычное посмотрим. А -а -а. А -а -а. Да, даже мясо. Даже вот, Миш, шри, знаешь, тихо. Бананы 69 Да, бананы вон за 69 центов за килограмм. Мясо, посмотрите. Вот мясо, например. А -а -а, что это? Кралица, диели с костью. Кралица. но ну, похоже на свинину. А вот какая-то бравкова. Ну, конечно, тоже свинина. Свинина стоит 4,50 за килограмм. Евро умножить на 70. Высок, получается. 300, 320 рублей. Вот уже готовый Смотри, например, стейк. Вот такой стейк стоит евро 30. Это за килограмм выходит примерно... А, евро 30 за 100 грамм, значит 13 евро за килограмм, это 1000 рублей килограмм, это стейк, уже готовый, маринованный. У нас стейки в глобусе продают тысячу по полторы, наверное, да? При том, что они всякие там, Мираторг у нас их делает. Или вот, стейк сирлойн, мой любимый самый был, когда я мясо ел. Значит, он стоит евро 30 за 100 грамм, ну так же, короче. Рыба 99 центов за 100 грамм. То есть 10 евро за килограмм – это дораду. 700 рублей. А рулька 5 евро стоит. Ну, мне кажется, для Европы это недорогие цены. мусора стоит, например, у них обычная курица. Вот грудка. Грудка стоит евро 40 за килограмм. 100 рублей килограмм грудка стоит. Вот, видишь? А, нет, извини. Это смесь. Он, видишь, смесь евро 40. А грудка стоит 5 евро за килограмм. Почему 5 или 2... А. 40. За килограмм. Это целая курица. курица. Целая курица стоит 5 евро килограмм. Ну вот ножки 2,50 за килограмм куриные. А корочка. 2,50, 150 рублей. Язык, конечно же, очень похож, но не один, конечно же. Это разные языки, и на них, на них надо переучиваться. Я думаю, что даже чешский посложнее, чем словакский в плане восприятия для русскоговорящих людей. Хотя, может быть, на Украине, кто живет, может быть, им будет попроще, потому что какие-то слова, все равно знакомы. Я украинский не знаю просто, но какие-то все равно там слова украинские примерно представляю. И мне кажется, конечно, и в Чехии, и в Словакии будет попроще украинцам. Ну а мы сейчас подъезжаем к аэропорту или к аэропорту, как там у вас правильно, не знаю. Я уже боюсь слова сказать, то уже услышу тысячу, тысячу отзывов о себе короче прилетаем к тому месту откуда мы вылетаем на самолете раздаем машину и идем.